Все знают песню. Пойдем подпеваем. Вот одна из всех историй, О которых люди спорят, И не день, ни два, а много лет. Началась она как просто, Ответов, а с ответа вас вопросов До сих пор на них ответа нет а -а -а -а -а! чему стремятся к свету Все растения на свете Отчего чего морян спешит река Как бы в этот мир приходим в чем секрет простых мелодий Нам хотелось знать наверняка Все вместе, замыкая круг Ты назад посмотришь, вдруг, Там увидишь в свет, Сияющий на свет Пусть идут Их не жди, дорог Сумел пробить Ростов Открывались в утро двери И тянулись вы из деревня, Обещал прогноз то снег, то зной Но в садах Ветер лег, как был и весел, и дорогу звал нас за собой. Замыкая круг, ты назад посмотри друг, Там увидишь волк на свет, сияющий нам свет. Сумел пробить расток, Если сердце на ладони, Если солнце звука тонет, Ты потерян для прошедших дней. Для тебя сияет полночь, И звезда дышится поглощь, Яющий нам свет, пусть и тунтажник, просто бедок и нески, как непротивный народ, смыл на письмо. Свой мотив у каждой птицы, свой мотив у каждой песни, Свой мотив у неба и земли. Нас простая, мы залюдевшие Мы услышать музыку смогли Узкие Пусть идут В прошлых таких мест Я не их дорог не Сумел править Там увидишь бледных свет, сияющий нам свет. Субтитры руководитель группы и соло гитарист Аиль Карибули и соло гитара Ильду Спасибо, друзья друзья а также ваши светные ведущие неподражаемая Сотня Шейкутинова и сборка